Сила человека безгранична. А смерть существует лишь потому, что мы намерены умереть с момента нашего рождения. Но возможно ли на это повлиять? Он до сих пор остается самым загадочным мистиком-писателем 20 века. Этот фильм основан на реальном опыте людей, которые воспроизвели техники из книг Карлоса Кастанеды. Предлагаем погрузиться в мир магии древней Мексики, Приобрести обрести знания, с помощью которых можно получить конкретные результаты в реальном мире. Ты можешь повлиять на свою жизнь, используя эту информацию, или остаться сторонним наблюдателем. Покажи силу своего намерения. Смотри полную версию фильма на канале Романа Карловского. Ссылка в описании.